Всем привет! Сейчас будем добавлять э, плейлист, плейлист с музыкой на сайт ЮКУС. Сейчас мы его сделаем, делать будем на файлообменнике divshar.com Вот ссылка. Вот, вот так вот он будет выглядеть. Очень удобный и легко его ставить. То есть можно выбрать любую композицию и прослушать. Итак. Зарегаемся на этом сайте Зайдем в свою панель управления И для начала Сейчас я переведу страницу Сначала загрузим композиции, песни Из которых мы хотим сделать плейлист Сейчас я покажу как загружать их Сам я уже загрузил не буду на это времени тратить. Так, выбираем файл, который с музыкой на компьютере у нас загружаем. Там третий, четвертый, сколько нужно загрузили, вот, выбрали, нажали Upload, он загружается. Дальше переходим в панель управления, когда все загрузим. Вот, например, мы загрузили три песни. Вот они. Для создания плейлиста нужно создать новую папку. Например, она вот так называется. Создаем папку. Переходим на аудио, которое мы загрузили. Вот они, например, мы их загрузили. Выделяем вот так вот их, чтобы загорелось желтеньким. Так. и нажимаем движение эта страница переведена будет мов по-английски вот выбираем нашу папку которую мы создали так вот это песни которые мы загрузили три песни например организовать этот плейлист нажимаем Перемещаем, как нужно нам в последов... последовательности. Так, нажимаем вставить. Вот, здесь выбираем просто дизайн плеера, какой вам нужно. Это вот стандартный. пример понравился... Вот такой понравился, например. Выбираем SAF. Сейчас он нам выдаст код этого плейлиста, этого плеера. Вот, готовый код. Забираем его себе на сайт копировать так это был у меня уже сейчас я все удалю ну ладно сейчас добавим второй плеер тогда вот сюда вот. нажимаем ставить как тест и вставляем, все готово, все у нас получилось, плейлист можно прослушивать, вставлять можно куда угодно, куда вы курсор поставить, там. Вот, там любой текст, середину, начало куда хотите, в принципе все, надеюсь помог, всем пока.